Тема ты, ты это мы, смотри, ты, это, это мы Спасибо без воды все как надо. Водно лучше пушка лучше. топ. Юша зарешал видео. Все, все как надо, как всегда гадота подъехала. Mm. <laughs> Ты тратишь свою жизнь впустую. Возможно, ты даже этого не замечаешь. Время идет, и его становится все меньше. Узнай, что мешает твоей жизни стать лучше, и начни менять ее и себя с этой минуты. Ты занят тем, что вообще не стоит делать? Компьютерные игры, реалити-шоу, залипание в телефон, переедание, злоупотребление алкоголем. На что ты тратишь большую часть времени? Это приносит какую-то пользу, способствует тому, чтобы в будущем жизнь... тоже же происходит с мозгом, если не пробовать что-то новое? Учи что-то новое, получай знания, развивай себя. Ты застрял. всем привет это chintry coin и и что это было я не знаю воспринимайте как хотите вот в принципе да что и для чего я вас здесь собрал сегодня у нас 31 декабря то есть сегодня ночью у нас будет смена даты на новый год так я хотел закрыть уже все по обзорам и уйти с спокойной душой в новый год Итак, на графике мы имеем то что отмечали в прошлый раз это свип всей ликвидности свип этой ликвидности не было реакции от ордер блока здесь собрали ликвидность здесь свипнули, здесь оставили в принципе в принципе все как и было. Короче, опять ОБС выебывается. Ну короче, мы сняли все шартовые условия, всю ликвидность, поэтому на этом я думаю хватит. Давайте подведем итоги года. Я не знаю, как меня видно, я сам себя не вижу, сука. Но я думаю, вы меня видите хорошо. Я надеюсь, давайте немножечко вас вот так вот упущу. Ой! Не опускать вас не буду. Короче, не важно Мы недавно только начали Снимать с вами видосы на YouTube, И у нас уже есть В общей сумме 8000 Просмотров, это очень дохуя Для меня на данный момент Вот Мы запустили темку в тиктоке Вы меня форсите, я вам плачу бабки вы меня форсите, я вам плачу бабки В принципе, это логично По бинансу Возможно, кого-то интересует Нихуя не решилась. Вообще, поддержка разводит руками Qmall в этом году предлагал нам сотрудничество, но никакого сотрудничества не было, потому что они слились. Что еще по новостям, чтобы закрыть этот год? Год я закрыл хорошо, Винрейд 72, Райе общий панел у меня получился около 1600%. И в долларах вся сумма получилась, точнее в USDT вся сумма получилась около 120 тысяч долларов. В принципе, вот так вот и закрылся мой год. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Надеюсь, у вас банан не спиздил бабки. Надеюсь, у вас все хорошо. Я без настроения, потому что я снимал этот видос ебаный 2 или 3 дня и заебался честно сейчас монтировал его сейчас записываю концовку вам не буду тымить давайте я быстренько покурю мы же тут собрались разумные взрослые хорошие люди так запускаю вот эту хуйню берем шампусик у меня за на съемке ушло бутылок 5 наверное я уже заебался его пить, на Новый год пить им не буду, шампусик. Итак, ребята, давайте за то, чтобы в новом году все было у нас очень хорошо. Чтобы Чин-3 развивался, как говорится, друзья обогатели, враги не беднели. Да и в принципе, чтобы все было хорошо. С наступающим вас, деды. Опа, поехали. Опа, пукнул. Кто? Не я. Еды. Давайте. Сюда вам. И вот сюда. Чикс. За вас. Сок яблочный. Сок яблочный. Всем спасибо. Всем пока. Встретимся в новом году, ребята. Давайте еще вот так и с вами. Шекс. Всем всего самого лучшего.